никого нету да там вроде никого нет Сейчас слышу как так так, так. Совершенно зомби. Так, здесь, видимо, не там да, кто-то жил. Устал. тут недавно люди были. Человек Уже на паука видимо, пауки мутировали. Крошечных размеров. Такую можно. Так. Кошать пока не хочу. Вы детишки мало. Так. Так, так, так, так. Нормально, нормально. Это то будет... Так. Места. Места это. А что у нас? Ой. Том. Молоденько. Но мне уже конец. Так, видимо, будем не был Да. Так. Ладно. Тирада, студиасы, единение родинных видов, Так, так, так, так. Чет я немного не понял. Так, а если из-за именно из-за этого, что если именно из-за этого? Пришел вирус из-за то радиации, вируса и, и эти таблетки не как раз а, ну, говорили, что вакцины нет. То есть, значит, и не вакцина, а может, просто подавляет признаки мутации, если ты заражен. А, заражен или нет, вряд ли я заражен, чем не было уже умер. Тем не столько разбили, но вроде ни разу не кусали эти твари. Так. Один укус и ищет эту труп, я как понял. Рексер. Маммами. Так-так. Что будем подвал проверить. Чё-то не страшно. Так, так так так так так Я слышу еще. Один. видимо, как раз в подвале. Потому что здесь, здесь никого. Здесь никого. Нет. Так. Черт, черт, черт, А! о, а, а, книжка, о, а, черт, о, а, а, черт, о, а, а, черт, а, он меня укусил, черт, нет, нет. Он, он, меня укусил. Черт. Да. А. Так. Черт. А. Я не сам одним из них. Чрт. Какойськ в броню. А нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Не стану. Черт. Черт. Успокойся до нее. Поколе с Так, надеюсь, что все хорошо будет. Ещё один. Так-так-так. Успокоиться. Не буду пока открывать. Так. Я его открыть. Купец. Я а. думал, я думаю сейчас эти кусти, и, и... ...все, и мне, и мне хана. А! А! а. Черт. Кого? Кого? в халате в медицинском. спокойно тут точно никого тут тоже не точно а, капец. так а у меня книжка и запись а, так ладно вот она делаем ну-ка это из этого, да, Замаря, да? Привет, выживший. Ты мне даже не сказал своего имени. Тогда прадцы, да, это я. Возможно, если ты меня нашел лежащего на полу. Надеюсь, ты меня уже застрелил. Чёрт. Чёрт. Так. Это это тот военный, с которым прадцы разговаривали, им должен был файл передать. Так ладно, а дело в том, что как только мы поболтали по рации, да, да, это он, в здании вырвались эти твари. Одна все же смогла меня укусить, кусить ее успел спрятать ее в этом чулане. Он был в лабораторном халате. Так, это видимо тот, кого я только что еще. Значит, где-то поблизости есть лаборатория, попробуй поискать. Там ты наверняка найдешь что-то полезное, но не спеши идти в нее, там полно зараженных. Тот файл, что ты забрал. Надеюсь, он у тебя собой. Передашь Джону. Mm, Джонни заправляет тем военным лагерем, о котором говорили в новостях. Думаю, ты как раз туда собирался. Надеюсь, что там у них все в порядке. Если дойдешь, то передай ему от меня привет. Лагерь находится в другом небольшом городке, за мостом. Удачи тебе. Черт. Так. Да так-так-так то есть это именно тот военный и не успел если бы я пришел бы чуть раньше я бы мог бы успеть хотя бы с ним поболтать я бы рассказать что он больше но он уже мертв и я видимо тоже скоро умру что это видимо все меня укусили и не, мне кажется это конец лаборатория да это видимо видимо то большое здание с куполом есть лаборатория но не я туда не пою сейчас сто процентов были более раз полно зараженных. Так, так, так, так, так. Черт. А. Так. Что пересохло? О. О. Так, а воды больше нет. Может быть я найду здесь лучей. Сейчас. Так, одну мне хватит. Так, птички 6 шесть т т т а, к скрипьон, я так, естественно, мы оставим. Это, думаю, тоже нужно оставить. как обезболивающим наверное, что я прям рано перестал гулять. Ну, мне кажется, только на время. Так. Т. Птички. Ты можешь, выкинуть на меня. Нет, уже по для другого Ваш вариал, кошманал. Потому что никого здесь нет. Ладно. Ага. Лаборатория, лаборатория-то это, вот это вроде, да, или вон там где -то? Так. Я уже забыл, где мост. Я вроде а, не так сильно далеко от своего дома. Дом, где полная семья. Пробуй зайти сюда, может здесь что-то есть, я замутаюсь. Да, у меня много вещей, но может что-нибудь еще полезное. Я какой-то клуб исполнил возможно. Ничего. Так, ладно. еще Во. вообще ничего. Просто пустая площадь. Ладно, на тебя самый верх. Ладно. Да, это путь на крышу. Да, да, да, да. Так. Нужно понять, понять, понять. Да, вот я вижу это как раз то место. Сломалась машина. Мам, тренируюсь. одного выстрел. Черт. Бандит. Так, это, видимо, те, которые возрождаются странная причина или нет ладно Бо бокс нет с ним не бок так, -так, -так, -так. Так, все, уже темно ночь. Хорошо, допустим. Там смотри. Черт. первого раза, ладно, буду выдвигаться, Тихо, по тихому по-тихому, черт, я двери забыл, я буду двери закрыть, ладно, вроде никого, так, сейчас найду машину, и ближе к лаборатории нужно будет, нас спрятаться, много так так так так так слишком много а много а, черт Отлично. А, ладно, это можно так зарубить. Так. Так-так-так, нужно так, так. быстро бежать к машине, потому что их очень много, слишком много, плохая была идея дожидаться ночи. Тихо там, попробую не привлекать внимание, просто быстро-быстро, очень быстро. пойдет. А, так, так, так. Теперь можно. Где моя машина? Я уже забыл. Вроде там, да? Я срочно был к машине. Слишком много. так так так так так так так так Вроде где-то там. Так, да, вот машина, отлично. Так, с этим... Он куда-то удрал. Так-так-так-так-так-так-так, я кое-что увидел. Я увидел очень интересное. Иначе бы не зашел. Так... регенерация останавливаем это неинтересно так это у нас это да это то что я думаю все отлично Может, здесь что-то еще есть сколько денег так у меня уже мест нет а, ладно я думаю тут уже деньги не играют роль читая что произошло так так так я думаю